У нас сегодня рецепт деревенской печёночной колбасы. Как вам такая идея? Естественно, мы занимаемся колбасой на этом канале. Меня зовут Павел Агапкин, и я технолог, 25 лет занимаюсь колбасой. Больше ничего в жизни делать не умею. И сегодня мы попробуем снова зайти на тему деревенской э, печёночной колбасы. Как она вообще родилась, как мне кажется, я могу ошибаться. Э -э просто для того, чтобы переработать максимум всех жирных обрезков, субпродуктов, да, ливера, все-все-все. Вот набивали в кишку и запекали, либо просто жарили на сковородке, неважно как, да? либо в жиру жарили, не, не имеет значения. Вот, и приводили, так, таким образом, к готовности. У меня сегодня э, такая же была идея, но я пошел в магазин, и в магазин не оказалось вот этой жирной, жирной подчеревины, подчеревок, да, э, пузанина, подчеревок, бескостная грудинка, как она еще называется, то есть вот э, та часть, на животе. В общем, вот эта часть на себе покажу. Вот эта часть, которая, ну, вот именно пашина. Там ничего, по сути, такого уже хорошего ты не получишь, кроме как посолить на сало. Но если это э, беконная порода, то там и сала нету. Поэтому используйте подчеревок, пашину, пузанину и в этом рецепте она будет хороша, но в данный момент у меня все-таки лопатка, потому что ну, не было в магазине пазанина, я выбрал кусок максимально жирный, вот насколько бы вот, смог жирный купить, вот. и поэтому будем сегодня делать из жирной лопатки, так его еще можно назвать, поехали. Расскажу, наверное, самый главный нюанс в этом рецепте. Смотрите, я буду использовать комбинацию двух решеток мясорубки. Я только буду пользоваться мясорубкой. Самая мелкая решеточка, я на ней из из измельчу только печеночку с луком вместе. А, и причем, наверное, два раза. Такая, она называется паштетница, 2 миллиметра. А вот эту мясную часть я измельчу на крупной решеточке, на восьмерочке, или даже на десяточке, если она у вас есть в наборе, да, и как раз... Мы получим вот эту паштетную суспензию, в которой будут торчать на срезе красивые розовые кусочки ветчины, по сути. Потому что солю я нитритной солью весь, весь фарш, да. И в виде специй у меня будет здесь использоваться смесь для украинской жареной колбасы. Ну, естественно, смесь специй может быть любая, но вот здесь я добавил еще дрожжевой экстракт. Ну, или, другими словами, соевый соус. Будет вкусно. Тут уже есть и соль, и все-все-все, то есть максимально простой рецепт. У нас нет э, с вами э, куттера-блендера, у нас есть только мясорубка, ваши руки, колбасный шприц, свиная черева и специи, те, которые у вас будут под рукой, ну вот я предлагаю все-таки смесь для э, украинской жареной. Значит, сначала я ставлю мелкую решетку, вместе с луком и печеночку, распуская, два раза заливаю, да, а уже потом переставляю решеточку на крупную и уже обычный фарш из свинины. О, крепко! Шикардос мой размер. Стандартная термообработка, то есть э, мы делаем сначала обсушечку при 60, потом обжарочка при 80, и когда 60 будет внутри, мы сделаем варочку. То есть просто нальем водички в поддон, и все. А потом, если у вас будет желание и возможность, вы можете прикоптить, вот как я сейчас готовую горячую колбасу. Пока она горячая, я прям могу, вот у меня там, там сейчас коптится ветчина холодным дымом при 30 градусах вот повешу и она пока горячий быстренько ароматизируется уж печеночка копченая она прям имеет свой вот тот вкус который хочется получить а вы теперь знаете что печеночку лучше коптить примерно ну где-то около часа займет весь процесс но ну, посмотрим Так, ну что, друзья, все у нас получилось, вы видите красивые колбаски, ну какие-то более красивые, какие-то менее красивые, почему так получилось, вот как она лежала, видите, на решеточке в духовочке, вот так она плохо и обсохла, все-таки я э, загрузил слишком много на один уровень решетки, нужно было на, на два, на две решеточки, но в этой духовке только одна решетка, к сожалению. Вот, вот такая из духовки, а вот эту колбаску я из духовки достал. И у меня тут немножко еще коптилось кое-что, кое, кое -что. подвесил, просто закоптил э, горячим дымом при 80 градусах, буквально минут 20, 15 даже, 15 минут, вот такая красота получилась. Вот это прям красиво, мне очень нравится. Смотрите, какая красота, а? вообще огонь просто. Режем, пробуем и то и другое, ну, конечно, копченое будет совсем по-другому. Так, что мне тут, вот в принципе, что хотел, то и получаю, Смотрите розовые ветчинные кусочки белые включения шпика в принципе и в сером окружении печени в принципе вот такой рисунок я и хотел чуть чуть больше жира должно быть М -м -м. это сочно печени в меру она не явная она такая оттеняющая лук вторым фоном специи черный перец что у нас там еще ну, черный перец прям явный такой это вкусно, прям хорошо, прям так, прям хорошо, прям на самом деле хорошо, твердый 4 с плюсом, пол скидываем за неопрятный внешний вид примерно 260-270 рублей со специями, со всеми делами, вот такой в принципе можно сказать, что деликатес потому что это нишевая позиция, нишевый вот вкус с печенью, он всегда отдельно стоит это не ливерная колбаса, это не полукопченая колбаса, это вот что-то среднее такое, ну, самодостаточное. Полукопченая колбаса с использованием печени. Ну, вы теперь все знаете, вы такой же ученый, как и я. Все у вас будет получаться. Делайте здоровую еду, кормите своих близких. Как это сделать, вы теперь знаете. Спасибо.